И что, самое интересное, что, точнее, что самое интересное, такая вещь тоже попала в мысль, что человеку с доходом, в принципе, в развивающихся валютах, по большей части, я думаю, все присутствующие, они зарабатывают у нас там кто в тенге, кто в российском рубле, кто в гривне. Да, для нас доступны инструменты, которые позволяют зарабатывать именно в твердой валюте. Один инструмент... Соответственно, понятно, это у нас рынок, да, фондовый, да, это наши международные счета, где мы можем инвестировать и сейчас э, наши биржи, да, и брокеры тоже там не дураки, позволяющие инвестировать, в принципе, ну, раньше через СПБ биржу, и сейчас добавляют много инструментов э, немецкие компании и иностранные, то есть и в них тоже можно инвестировать теперь с российской биржи, и, скорее всего, э, э, эта тенденция продолжится, здесь, в принципе, тоже есть конкуренция между московской биржей и Санкт-Петербургской, вот. Здесь очень здорово отрабатывать инструменты, которые покупаются в долгосрок э, на ИИС через биржу ИСПБ. Вот. Ну и второй инструмент – это YouTube. Да? То есть многие блогеры, они именно зарабатывают в валюте да? Там, по большей части рекламный доход. То есть YouTube выплачивает именно в долларах США.